Люд, ну что ты булочки раздюнула уже? Какие булочки? Люд, ну ты же просила меня напомнить, духовки ты делаешь там что-то.